Сказал, ну уже. но я потерял тут, конечно, один отряд ополчения с копьями. И один обычное ополчение отряд. Но зато смотрите, сколько я уничтожил. Офигеть. Ну все, Фукуяма теперь соснул. просто не знаю. До глотки. Поэтому. Ему теперь возвращаться просто ну, нет смысла. Кстати, да. Ему нет смысла возвращаться. За зато теща пришла еще теперь быстро ушла <laughs> ненадолго она короче вернулась но еще и полководец прокачался вообще класс повышение уровня военачальника офигеть реально такие победы просто красивые мой наследник показал что значит быть анархистом этим сволочам Императорским. Сайга Такамори прокачался. Давайте-ка ему поставим. Коварный позволяет вести бой ночью. Командование время засад. Конечно, мне это нахер не нужно было бы. У Лукопашняя атака этого военная чайника, точность требуя охраны. Давайте вот это вот поставлю и разведчик. Хотя нет. Итак, возвращаемся в игру. Я решил таки повысить своему командующему, главному Сайга Токамори, коварного и разведчика, двинуться, в общем, по направлению защиты полностью. Так как если я не буду качать две одновременные ветки, то получится, что я дальше прокачаться просто не смогу. Поэтому это обязательно нужно делать. Так, ну и тем временем давайте-ка двигаемся к командующим нашим в СО. В принципе, как я и хотел. Конечно, не дойти не успевают, но ничего и мы не сможем с этим поделать. И перед продолжением я бы хотел учредить новые награды, ордены нашего нового, так сказать, молодого государства. Потому что уже прошло достаточно много времени сначала, революционной войны анархической, но до сих пор у нас орденов так-то и не было. Ну, у нас, конечно, был орден один. Черного Знамени, но я его, по сути, как бы даже и не учреждал, я просто его внезапно решил кому-то присудить. Ну так вот, будет у нас три новых Ордена. Это, во-первых, уже, да, который я присуждал, Орден Черного Знамени. Одна из главных наград нашего государства, которая вручается за отважную, храбрую войну с противником, за какую-то ответственную, очень... Работу, возможно, в какой-то науке, хотя, я не знаю, у нас в игре навряд ну, ли это будет э, возможно. Но, в общем-то, за очень большие заслуги перед Отечеством. Далее, вторая награда наша будет Орден Бакунина. А почему именно Бакунина, а не Кропоткина, возможно, вы спросите. Потому что, к сожалению, Кропоткин сейчас еще пока толком не, э, ничего не делал в пользу анархии. Он, скорее, еще до сих пор учится, поэтому, да, его как бы... Орден учреждать весьма глупо, потому что человек неизвестный до сих пор. А Бакунин уже прославился очень даже хорошо среди анархистов, среди коммунистов, вообще среди революционных кружков и прочих подобных групп людей. И последний наш орден будет это орден Черной Звезды. Это будет орден вручаться за заслуги, опять же, перед отечеством, однако не такие великие, как орден. Черного Знамени, то есть это такое уже Более связанное с солдатами обычными С командующими, которые Прославились в одном бою, но не более Ну и в общем вот так вот Три новых Ордена Пока я конечно вручать, наверное, никому не буду Хотя в будущем, наверное, если я пересмотрю Свои записи Какие-то возможные видео Я поменяю свое мнение В отношении э, Вручения Орденов, наверняка кому-то Вручу все равно Потому что у нас и так уже много довольно-таки героев прославилось. Много уже сражений было, в которых полегло огромное количество солдат и офицерского состава. Ну и таким вот образом мы давайте сейчас продолжаем нашу войну. У меня в бунга находится мой командующий, да, главнокомандующего, который я назначил. Это Мацуи Тосинага. На самом деле, конечно, его над командующим... Зря я его назначил, потому что он не такой уж великий человек. Тем более, как видите, у него какой-то есть минус. Не знаю, что это за минус такой. Но просто написано, видите, довольство от модернизации в провинции, где находится этот человек. Возможно, он э, до этого был каким-то местным советником Сегуна или Императора. Я без понятия, откуда вообще этот человек взялся. Но он пришел к нам на службу. Ну ладно, в общем-то, идем мы с ним в атаку. Из бунга в атаку на хюгу, ну, точнее, защищать данную провинцию. Причем никого, кроме британцев, брать не буду, потому что, как видите, ну, в бунге просто на все равно будет бунт. Хотя можно, в принципе, вывести даже вот эту вот солдатню. Подождите, а вот в Хюге сколько найм стоит? Он стоит очень даже дорого, поэтому, наверное, найму я здесь или не на пехоту, хотя смысл, да. Я ее буду сейчас на юг вести, и все равно в итоге выйдет содержание столько, за сколько разница в покупке на юге. Нет, в таком случае, знаете, как сделаю. А получение с копьями заберу я оттуда. Давайте идите вместе с моим главнокомандующим. А в бунга я найму новых каких-то бичуганов. Например, просто ополчение. Мне нужно заполнить сейчас здесь недовольство. Оно будет, правда, через ход, так что можно будет даже его нейтрализовать полностью. А вот здесь, в этой провинции, мы, наверное, знаете что. Отменим налоги, во-первых, да, потому что, видите... Не получится нам нейтрализовать недовольство. На один ход придется отменить налоги. Но это все равно будет как бы не сильно уж больно для нашей экономики. Как видите, тут доход совсем низкий. Из-за того, что противники сожгли родные хаты. Там уже сейчас дохода совсем мало. В Буцене тоже нам следует, наверное, нанять кого-то. Да, еще и причем привести желательно кого-то. Из Цукуси, например. Ну, блин, вот из Цукуси я приведу ли... Заход. Да, они, слава богу, заходят. Так что можно даже будет не отменять здесь налоги. Мне бы очень не хотелось бы этого делать. Кстати, да, я хотел отремонтировать еще мастерскую. Но вот из-за того, что я уже все дела сделал, сейчас уже не хватает на это дело денег. Ну и тут у нас сейчас, кстати, будет сражение. Сада. Я так как не смогу, наверное... А, ну у меня косуга нанимается, он будет два хода нанимать. А мне нужно прям срочно их атаковать, чтобы они не успели проплыть и разбомбить какое-то, возможно, строение. Эти скоты должны быть уничтожены. Кстати, как видите, автобоем можно даже с ними сразиться. Давайте я так и сделаю. Мы забираем, кстати, к себе. А, так, какая-то проблема со звуком. И Наверняка вы слышите, что почему-то половина звуков нету. Я не знаю, что произошло, но, наверное, потом перезагружусь, и они снова появятся. Да, то есть не слышно ни голосов, ничего. Хотя, все здесь есть. Вот, все появилось. Ну, не знаю, что это было. Ну, в общем-то, я посылаю эти корабли на ремонт. Так, сейчас. Так, ну, продолжаем, в общем-то, нашу деятельность. Так вот, отремонтировать порт я не смогу заход. Тут тоже... А, ну нет, тут, кстати, можно отремонтировать. Давайте осуществлю ремонт, потому что, я думаю, в будущем здесь уже противников мы не увидим. Потому что у меня уже тут флотилии стоят вполне такие, ну, по крайней мере, более-менее боеспособные, которые могут отразить нападение вражеского флота. Также здесь у меня флотилии уже тоже боеспособные. Я, в принципе, за них не беспокоюсь. Хотя, подождите, вот тут немножко далековато, по-моему, я отплыл. Вот так теперь будет нормально. Однако, вот в этих провинциях, вот в этих водах до сих пор рискуют вражеские корабли, вражеские брандеры различные. Ну, короче, вы понимаете, корветы-косуги и другие неприятные товарищи. Да, кстати, прошу прощения, тут у меня Энгельс во что-то пошел поиграть. Ну ладно. <к tronged> <coughs> ну, а Хюга тем временем, пускай так и остается, я буду ее сейчас отбивать. Дипломатика, конечно, бессмысленна. У меня, кстати, через ход уже появится новая технология, связанная с экономикой. Ну, в общем-то, все пока отлично. Отлично, отлично. Да, хотя, подождите, в юге же придется... А, ну я уже отменил налоги, все-таки нормально. Там на севере все будет нормально, здесь все будет нормально. все тогда допропускаю ход. Смотрим, что у нас сейчас предпримут императорские и сегунские враги. Империалисты, чертовы. Ага, они предпринимают напасть на мою флотилию, что ли? Вот это да. Интересно, дзюдзая решил поступить. Хотя. Не, он решил бомбить мою крепость. Но тоже, как бы неприятно, но ничего не поделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сеньдай вроде промахнулся, слава богу, не попал. Блин, везет моему британскому порту, и иногда бывало, что вообще там подплывет какая-нибудь канонерка и херакнет по нему и разгромит его к чертям. Однако, сейчас мне более-менее везет в этом плане. Повышение уровня, наконец-то повышению уровня. Мы достигли последнего уровня модернизации, но в то же время это как бы и плюс и минус. Видите, появилось больше недовольства вызванного модернизацией. Но в то же время я смогу наконец изучать огонь на подавление. мне сейчас это очень нужная технология, поэтому я первым очередь очереди ее коснусь, а потом уже дальше пойду по экономике. Ну так вот, видите, что теперь получилось. Из-за того, что появилось недовольство модернизации, еще минус один, во всех провинциях резко недовольство повысилось. Ну, значит придется сейчас везде нанимать отряды срочно. Причем в Будзене тоже придется нанимать, потому что тут также недовольство высокое. Ну и тем временем моя армия движется все ближе к противнику. Видите, уже осталось тут буквально подойти их и атаковать. Так что давайте я задействую свои подкрепления из крепости. Надо бы их уничтожить. Они, конечно же, не хотят умирать, так что убегают. Но однако даже можно было бы вот этой армии атаковать, я так думаю. А, блин, вот подойдем ли мы? хватит ли нам расстояние ну-ка подождите, вы отойдите немножко, а вы дайте нам пройти, опа, по-моему мы сможем их атаковать, давайте в атаку, да, достает мой военачальник, ну конечно я сражаться наверное не буду, это бессмысленное сражение будет, опаньки, вот это да бессмысленное сражение, нормально так они загасили моих этих ребят, <смех> не, сняли они прям вообще тотально, я смотрю Ну, как бы много убили британцев Хотя я даже не понимаю, каким образом Если бы британцы даже стояли перед противником лицом Они бы просто, ну, не смогли бы столько потерпеть потери от долбанных ополченцев Ладно, я смирюсь с этим, конечно Но очень странно, короче, я считаю, вот данный поступок автобоя Ну, у меня, наконец, кстати, появился, появился корветка Суга В этих водах Теперь я могу послать его посмотреть, что же там у наших противников есть в замке. Ну, а в замке, кстати, извините, у них армия хорошая, я смотрю, да. Там даже бы есть какие-то снайперы. Но, однако, он тут поставил свою флотилию недалеко, так что я, конечно же, их атакую. Давайте автобоем. Ну, блин, к сожалению, мы тупо их выгнали, мы их не уничтожили. Ну, догоняем тогда и уничтожаем. Хотел их, чтобы они уничтожили сразу же, не получилось, очень жаль. Ладно. Так. Ну, мои флоты, наверное, давайте потихонечку будем посылать на ремонт. Потому что уже тут все успокаивается, устаканивается. И надо ремонтироваться. А то поломанные лодки мне как-то не сильно радуют. Не хочу, чтобы они у меня были поломанными. Так, кстати, тут у нас противник подплыл. Надо бы их, наверное, разбить. Давайте попробуем Дзюдзая уничтожить. Хотя я, честно говоря, боюсь, что да, моим флотилям этого просто не хватит мощности. Я, кстати, очень правильно боюсь. Видите, у них тут что, корветка Суга, а у меня всего лишь навсего Конрин Мару и Кайтен. Ладно, что попробуем. Хатиска Нагатика и Тода Акиоки. Морская битва около моего замка. К сожалению, туман, туман. Вот, засуха мне подойдет. Так вот, как мы будем действовать? У нас всего две посудины, причем одна всего лишь с одним орудием. Боже мой. Ребят, ну это, конечно, посмешище с одним орудием-то. Боже мой. Что вообще это за посудина? Да, у нее причем даже один борт вообще пустой. Ой, жесть. Хотя все орудия есть на месте. Самое, вообще, как сказать, парадоксальное. То есть, она как бы с одним орудием, но при этом все орудия есть на, на борту. С чего вдруг они, они не действуют? С чего вдруг они не действуют, мы так и не узнаем, скорее всего. Да, нам никто этого не скажет. Получается, у меня больше всего действует, скорее всего, значит, будет. Да. Извините за мои тавтологии, за мои заговорки... За мои речевые ошибки Ну потому что реально я Очень много играл в эту игру И до сих пор играю а, И я просто уже начинаю заговариваться Ну что, анархический флот Направляется в атаку Революционная армия Ну да, если это флотилия, Кстати победит, это будет реально Большая победа для моего Маленького, но Вау кстати, ребята, почему одно орудие действует, я не понимаю Действующее орудие одно, хотя я вот только что выстрелил из всех орудий, я не знаю Из-за чего такая хрень Ну, кстати, возможно, это просто баг игры Я допускаю подобные Уже не раз мы наблюдали такие случаи, когда просто какая-то фигня происходит А я такой, аааа -а -а -а. Ну, да Так что может и быть такая хрень ну, в общем, сначала я к противнику, конечно, просто на расстоянии обстрелы обычными снарядами. Как только он подплывет к нам очень близко, он, скорее всего, так и будет действовать, потому что это дзюдзай, у него уже есть разрывные снаряды, то мы начнем тоже вывалить его из разрывных снарядов. Такая вот у нас тактика. Опа-опа-опа-опа. опа, опа, опа, опа. то я не понял. Это что такое? Это посудина уже сейчас уходит на дно, серьезно? Так, стойте. Валите их, короче, с расстояния. А вот это все уже, видимо, уйдет сейчас на дно. И, кстати, нет, противник, видите, нас валит с помощью обычных снарядов. То есть он не собирается к нам подплывать близко. А вот это все. Все, я понял, короче. Это посудина сейчас уйдет на дно. Надо было ей отступать. дерьмо собачье. Да, очень жаль. Очень жаль, что эта посудина даже толком не послужила мне. Она ушла сразу на днище морское. Так, поворачивай давай. Сейчас будем задействовать тогда разрывные снаряды. Потому что враг что-то не захотел нас с разрывными снарядами стрелять. Так что давайте я постреляю. Давайте вести огонь, не прекращая, покажите этим ублюдкам, где, куда им надо плыть. Отсюда подальше, пока мы их не уничтожили. Так, они загорелись, однако еще, скорее всего, будут вести огонь, хотя нет, они ремонтируются. Ремонтируются. Вести, вести огонь. Я еще не давал приказы закончить обстрел. Враг должен быть уничтожен, иначе наша крепость будет жестоком. Под жестоким обстрелом. Ну, в общем, да, конечно же, они сдаются и тонут. Странно. Я думал, у Цюдзаи есть разрывные снаряды. Почему-то он их даже не задействовал. Фиг его знает. Наверное, просто подумал, что у него больше пушек, типа и может даже простыми снарядами не Но нет. К сожалению, первая лодка, конечно же, тонет. То есть, ее, в принципе, ее служба недолгая была. Она сразу же потонула. Хреново, Причем даже это было не в битве получается, а просто наплыла и... Ладно, что тут скажешь. Просто ладно. В Хига у нас недовольство повысилось, как видим. Влияние противника все еще высоко, поэтому пока мы не можем полностью избавиться от минусов, недовольства противника. Да, в Асуме тоже и также в, в Сатсуме. Но пока давайте в Асуме наймем один отряд. Потому что здесь-то по-любому будет недовольство еще. А вот может быть в Сацуме оно убавится через ход другой. Узнаем это скоро. Так, ну а вот сейчас срочно нужно избавиться от недовольства в Бунга. К сожалению, придется опять таки отменять налоги. Уже ненавижу это делать. Так как видите, очень сильно падает прибыль. А мне бы хотелось ее всегда иметь. Ну и в Цукусе тоже будет недовольство высокое. Давайте мы из Будзена переведем один отряд. И можно будет вот так вот ограничиться просто вот наймом. И оно уйдет на нет. Сойдет на нет через ход. Так, мой главнокомандующий. В Нагата, я смотрю, все очень хреново. Ну то есть тут все горит. Хотя мы уже в принципе отразили атаки противника, его флотилий. Единственное, еще может быть порт под атакой и наша ферма. А наша уже печь, наши склады, они уже безопасности, это хорошо. В общем-то, мы подходим к СО. Давайте-ка заходим в СО, и пока здесь мы организовываем нашу армию, и потом я попытаюсь атаковать, наконец-таки, его армию, которая находится сейчас в уязвимом положении без командующего. Можно было бы их быстренько разгромить. Это было бы, конечно, великолепно. Ну, надо было бы еще, конечно, линейную пехоту нанять, но, к сожалению, да, денег у нас пока еще ограниченное количество. Не могу я столько тратить прям дофига. Так, тут, кстати, Сендай на нас бучить. Причем еще подплыли, подплыли две лодки Дзюдзаи. Не знаю, что сейчас мы будем делать, потому что вроде как мы отразить можем нападение, но в то же время очень будет тяжеловато это сделать. -то. Ну, давайте, наверное, сейчас пока уничтожим Сендай, или по крайней мере его отсюда отгоним, чтобы он сюда не подплывал. Так, и наши канонерки пускай снова становятся на охрану. И ты тоже становись на охрану. Причем, давайте так сделаем, чтобы Сэндай не мог снова подплыть и начинать бомбить нашу... наши порты британские. Ну а Джодзая пускай пробует, нападает. Я, в принципе, готов отразить его нападение. Хотя это будет очень жестокая битва. Возможно, даже будет и проиграно. Ну, конечно, мне бы не хотелось, чтобы она была проиграна. Но, знаете, может быть всякое. Так, ну ладно, давайте, наверное, на этом будем заканчивать серию. Так, я уже сделал все, что мог. В этой серии, в следующей серии, мы, соответственно, продолжим движение моей армии на юг, которая вот здесь находится. Скорее всего, я ее поставлю в югу на некоторое время, потом я найму линейную пехоту дополнительную и начну уже переправляться в Тенгасиму. гасиму Мне нужно разгромить моего вассала раз и навсегда, чтобы он больше не шклепал войска и не послал ко мне их в атаку. Плюс еще получить дополнительную прибыль от его провинции почему бы и нет. Такие вот дела. Но после уничтожения Тенегасимы, я предполагаю, что пойду в атаку на остров Гота. И после уничтожения острова Гота, наконец-таки, все свои войска брошу на остаток фукуямских войск. Нужно их уничтожать, пока есть такая возможность. Пока Фукуяма еще не наск... наскобил а, огромные войска, причем уже прокачанных, это нужно использовать. Ну и также, соответственно, пока еще сегун и Император не стали настолько мощными, что я не смогу их просто уничтожить. Ну, на этом я с вами буду прощаться, надеюсь вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и за анархическую республику Сацума.